Привет любители греческой мифологии, с вами Уилл Рок и сегодня вы узнаете, как я не позволил греческим богам возродиться. Уилл Рок от лица очевидца Все началось с того, что мы прибыли из Чикаго в Грецию, на отдых. доктор Рейчард Хадстронг, его дочь Эмма и я. Местные ученые пригласили нас в экспедицию горя Олимп, они нашли вход в затерянный храм и горы. Незадолго до этого мы слышали о некой террористической группировке под названием Олимпийская армия Возрождения, которая мечтала вернуть власть олимпийским богам. В а аэропорту нас встретил один ученый, который тверс с подножью Олимпа. Добравшись, мы увидели изумительный храм, вычеченный прямо в склоне горы, Во вход охраняли огромные статуи титанов. Что же ученые? Они торчали здесь неделями и занимались лишь тем, что резались с картой и пили пиво. кучка прохвостов. Ну да ладно, черт с ними: не нужно было таскать шифр, отпирающий двери храма. Спустя пару недель нам удалось расшифровать несколько стров, и мы обнаружили предупреждение. «Стоит открыться дверям храма и былая слава Древней Греции возродиться. Но берегитесь, боги жаждут отомстить смертным за свое заточение». Тут же мы услышали, как снаружи вскрикнула Эмма. Мы выскочили и оказались в окружении громил из армии Возрождения. А так я и знал, ученые оказались липовыми». Они слышали наш разговор об открывающем дверь заклинаний, взяли в заложники Эмму и хотели попасть внутрь немедленно. Мы подчинились им и несколько магических слов распахнули двери. Все поплюхались на колени». Тех, кроме тех, что тащили ему в храм. Они вопили что-то вроде «Подарим эту девицу Зевсу». Профессор выхватил пистолет и закричал «Лапы прочь от моей дочери». Он истратил все патроны, но стрелком оказался неважным. Они не стали медлить с ответом. Он умер, не успев коснуться земли. Я выхватил пушку из рук профессора и открыл огонь. Я палила все подряд, даже в статуи, которые разлетались на тысячи осколков. Вот это да, что это? Внезапно из статуи вырвалось огромное синеватое облако из которого появилось нечто. и не окружило что-то вроде тумана, и я начал задыхаться. Я пытался заговорить, а вместо этого в моей голове погремел странный голос. «Я Прометей, что принес огонь. На тысячи лет я был заточен зевсом. Ты освободил меня, смертный. Я в неоплатном долгу перед тобой. С этого дня я наделю тебя силой и храбростью. Они потребуются тебе, чтобы спасти Деву и насладиться победой». Отметено на твоей руке символ твоей новой мощи. Итак, наше путешествие начинается. Отыщи спрятанные сокровища богов, которые дадут нам силы для выживания. Они ключ к жилищу Зевса. Вместе мы отомстим за несправедливость, что нам пришлось пережить. Наша судьба ждет нас. Взяв лопатку и кольт, я начал преследовать псевдоученых во дворце Миноса. Вот в храм охраняли статуи сфинкса. Они стреляли молниями из глаз, когда подходишь достаточно близко. Сразу за дверью было немного золота, и как только я к нему приблизился, Минотавр ожил. Напал на меня с топором. Благо Кольт оказался сильнее. Спустившись вниз по лестнице, обнаружил зеркало. Как только я к нему приблизился, так позади меня появился Минотавр. Похоже, на всем пути меня ждет множество ловушек. В следующей комнате было множество статуй Персия с головой гаргона в руке. Они стреляли молниями, когда подходил достаточно близко. К тому же после смерти Минотавра из его остатков возрождались два кровавых Минотавра, не меньше и слабее, но свирепее. Охот далее был заперт, тут мне помог Прометей. Ты должен отыскать ключ. Ключ нашел в одном из глиняных горшков. За дверями меня ждал новый враг, идет в синих доспехах. Бегает и атакует копьем, влага рассыпается быстро. В следующем зале меня ждал подарок, Винчестер 1887 года. Он способен одним выстрелом убить нескольких врагов. В следующем помещении меня ждала ловушка из вращающихся лезвий. Довольно легкая. Сразу нашел тактику прохождения. А далее движущиеся пики. Тоже несложно. Также преграждали путь скелеты в красных доспехах. Метали горящие копья издалека, а вблизи атаковали как скелеты в синих доспехах. Выйдя из этих коридоров я оказался в запертом дворе. Чтобы пройти дальше нужно было найти ключ. Помимо старых врагов мне мешали новые. гарпи, Орлицы с головой черепа, которые атакуют горящими яйцами. Победив всех и найдя ключ, я смог попасть в древний город Каринф. Большой, красивый амфитеатр, по центру которого был пулемет Льюиса. Автоматический, скорострельный, не требующий перезарядки. Класс. А вот и новый, желающий его испробовать. Сатир, лучник, иногда перебегающий с места на место. Килетка Микадзе. Атлас, статуя, держащая на спине шар, олицетворяющий землю, который взрывается через некоторое время после падения. Победив всех, я смог продвинуться дальше. И там меня ждал новый противник, дискобол. Культура, метающая, опылающий диск. Разобрался и с ними. Собрал немного золота, дернул пару рубильников и прошел дальше. Сразу же наткнулся на арбалет с оптическим прицелом. Выпускает горящие стрелы, поджигающие врагов. И самый аргумент. Перестреляв всех, двинулся дальше. В следующем дворе был тупик, но Прометей пришел на помощь. Единственное спасение для нас катапульта. Перебил всех, нашел ключ, забрался на несколько этажей вверх. Седал к катапульту и полетел дальше. Отбившись от погони, я провалился вниз клеткам с животными. Кс -кс -кс -кс. Нашел секретное место, отстрелил всех, чудом перешел через мост. Точнее, перепрыгнул. Пройдя чуть дальше, наткнулся на лифт. Он поднял меня на арену. Началась затяжная битва. Гарпии, винтавры, скелеты, атакующие трезубцам. Тигры, скелеты всех одеяний, минотавры. И на десерт. Гигантский циклоп, но меня не испугать. Доводим до кондиции и добиваем лопатой. Спустился вниз и попал в красивое место под названием Толос. Перебив малость врагов нашел ракетницу, ракеты которой способны наносить урон по площади. Стрелял всех и при помощи катапульты полетел дальше. Уждал ждал новый противник, воин с булавой, умеющий как и вблизи бить, так и бросать даль. Спускаем два рубильника и идем дальше. В следующем зале алтарь несколько волн усиливал врагов. Но я справился. После открылся вход к захоронениям. Но вход преградили крысы. Все бы ничего, вот только они взрываются. Доведя дератизацию, отправился дальше. В покое всех оживших мертвецов и решив все загадки, я нашел алтарь Прометея. Они и раньше встречались, но только сейчас я обратил на него внимание. За собранное золото можно приобрести усиление, длительность которых 30 секунд. Итоническая мощь, где мои атаки наносят повышенный урон. Бессмертие, все урона по мне. Вверх скорость. Замедляет все вокруг. После закупки путь предстоял на поверхность, Чтобы пройти дальше, нужно целить всех, поднять решетки, пустить мост. Готово. Падение Гефеста. Начались они с каньона. Сразу на входе меня встретили сатиры, войны и бомба крысы. Подъемы, спуски, туннели, прыжки, батуты, подъемник и целое поле крыс. Надеюсь, хоть эти не взрываются. После очередной декрасификации нашел пулемет, да непростой, а шестиствольный. Тут же на небе появились летающие младенцы. Стреляют из лука и при гибели издают плач ребенка. Завершив воспитательные работы вдали показались циклопы. Да не большие, как раньше, а младшие братья. Миниган справился на ура. Далее новый враг решил сразиться со мной. Кентавры. Скелеты кентавры, только в коже. Правившись с ними, мне предстояло потренироваться в стрельбе на лету. Неплохо вышло. Как-нибудь надо повторить. Далее на рабочей площадке Дефеста нашел кисломет. Вечеринка без кисломета. Деньги на ветер. Разобравшись со всеми на этой вечеринке, появился босс-тусовка. Дефест. Мановодящиеся фейерверки, конечно, хорошо. Но миниган лучше. Портовый храм Аргаса. Разу сходу загадка в виде троянского коня. Решил. Перелез через забор. Попал в цитадель. Под гнетом врагов пришлось подниматься этаж за этажом. На самом верху запускаем лебедку. Открываем путь в самом-самом низу. Ох, только ступенек осилил, чтобы опять спускаться. Решил напрямик. Раз, два и я внизу. я ошибся. Пробираться надо было еще ниже. В зал. Несколько волк противников. За победу над каждой наградой в виде золота. И вдруг. Пол это лава. Еще ниже спускаться под обстрелом вражеских лучников. Пиши, что они ни разу в меня не попали. подземное царство Тартар. Сначала пришлось перебить всех врагов. Лучше повстречались маленькие циклопы, которые сразу получили лопатой по голове. Далее нужно было преодолеть Огненную реку. Несколько раз. Ты разочаровал меня, смертный. Слушай, иди сам попробуй. Далее по коридорам опустить рубильнички и на подъемнике вверх. Ты должен отыскать ключ. «Спасибо, помощник!» Подбираем оружие Гаргона. Выстреливает азотным облаком, от контакта с которым враги замораживаются. А вот и желающие испытать Гаргону. Орф. Огромная собака с двумя головами. Одна плюется огнем, другая кислотой. Перебив всех солдат и опустив ворота, двинул дальше. Далее предстояло двигаться по коридорам, в конце которых были магические зеркала. Только с помощью них можно было открыть путь далее. Помните, я хотел повторить стрельбу в полете? Вот, пожалуйста. Очередное зеркало и путь открыт. Лучше бы не открывался. Следующая комната была наполнена крысами. Утомительно долго, но зачистка была проведена. Следующая на очереди логово Гаргон. Побродил по коридорам, опускал тумблеры, попрыгал по качающимся туда-сюда платформам и на лифте поднялся в красивый лесок. Зачистив всех, я вышел к причалу и на небольшом плоту двинулся вперед. Плыл он медленно, и я решил, что вплавь будет быстрее. Но крокодилы так не думали, и пришлось все же на плоту добираться до берега. Как все же красиво. Добравшись до берега, зашел в развалины города, перебил всех местных недружелюбных жителей, решил загадки и вышел во двор двумя катапультами. Чтобы продолжить путь... Ты должен одолеть врагов. Спасибо, Прометей. Я сам бы не догадался. Одолев всех, я запустил первую катапульту. Она сломала стену. Вторая же предназначалась для меня. Рассчитав траекторию, не с первого раза, отправился в полет. На этом небольшом островке нашел атомную пушку. И тут же медуза Гаргона захотела, чтобы я на ней испытал ее. Но честно сказать, меня она не впечатлила. Старый добрый миниган будет получше. Само наводящиеся огненные шары не помогли горгоне, и она была повержена. Лабиринт. Открой все тайны алтаря! Сделай! Тайна оказалась одна. Рассе со всеми, и дверь откроется. Продив по лабиринту, параллельно отстреливая врагов, вышел к помещению, в котором был лава лифт. Но чтоб он правильно заработал, пришлось дернуть 4 рубильника. Поднялся на нем на мини-арену, отстрелил всех тех, кто стоял на моем пути и внезапно подпал под пресс. Комната, где движущиеся колонны вверх-вниз не давали никому пройти. Но мне, как всегда, с легкостью это удалось. Вообще без усилий. Далее по движущимся платформам надо было спускаться вниз, но я случайно пошел на напрямки. Потом еще раз. Спуск привел меня в элевсинские развалины. Рота были закрыты, пришлось сделать дверь и стене с помощью тарана. Побродив по развалинам, перестрелял всех и вошел в здание с большим бассейном прямо внутри. Правда он был заселен крокодилами, давно ходил себе сапоги с крокодилей кожи, поплавал в бассейне, порешал загадки и выплыл все в тех же эллифсинских развалинах. Стрелял, побродил, поплавал и вышел к выходу. Его преграждал троянский конь, Новая стрельба. Решение загадки и продолжение пути горе Олимп. Пол это лава 2.0. Перемещаться можно по каменным мостам и то только с помощью батутов. Также еще каждый хочет попасть в меня в момент полета. Было нелегко, но я справился. Подъемник и я еще ближе к Олимпу. Разделавшись со всеми, кто мешал проходу, с маленькими гефестами в том числе, поднялся на лифте. И тут второй раунд с медузой горгоном. Но и сейчас самонаводящиеся огненные шнары не привели ее к победе. Далее коридор, который вел горе Олимп, храняли Атласы. Армия Атласов. Ну и у них не получилось меня остановить. Лестница, и вот он, Олимп. Эмма. На позади трона Зевса. Что ж, берегись. Битва была долгой, напряженной. Но ни молнии, ни слуги не помогли Зевсу. И он пал. Эмма была связана. Когда я развязал ее и подхватил на руки, то опять услышал у себя в голове голос. Уилл, ты одолел богов и освободил меня от проклятия Зевса. Символ на твоей руке, знак величия. Я всегда буду с тобой. Следующее, что я помню, я снова в своей постели в Чикаго. Я что перебрал, это был только сон, Нет, это был точно не сон.